Желаете получить подарки, дорогие новички? Вас ждут новые ароматы, созданные известным французским парфюмером Антуаном Ли. Если вы хотите зарегистрироваться в Faberlic или уже подписались, но еще не успели сделать ни одного заказа, то, внимание, это акция! для вас. Участвуйте и получайте бесплатно женский или мужской аромат Urban Legend на выбор. Такие ароматы понравятся динамичным, целеустремленным и преуспевающим парам, готовым к лидерству в жизни и в бизнесе. Направление аромата для нее цветочно-фруктовый. Строгий аромат из нот Жасмина, Гордейни и Пачули в обрамлении ярких, динамичных нот малины и апельсина обращен к современным бизнес-леди с деловой хваткой и целеустремленностью. Этот элегантный, но в то же время женственный аромат непременно сделает вас законодательницей стиля в деловых кругах. Аромат для него фужерный. Решительные ноты лимона, бергамота, имбири и лаванды с бодрящими акцентами яблока и корицы символизируют характер преуспевающего и независимого бизнесмена, перед которым открыто множество перспектив. Ноты кожи и кедра в шлейфе придают обладателю уверенности в своем успехе. Как же получить один из ароматов Urban Legend в подарок? Есть три условия. Первое. Вы должны зарегистрироваться на проекте «Фабербек Онлайн» либо уже быть зарегистрированным, но не иметь оплаченных заказов, кроме пробного в прошлом каталоге. Второе. До 11 февраля, то есть до конца текущего каталога, оплатите заказы на сумму от 1999 рублей. В валютах других стран это 2099 сомов для Киргизии, 599 гривен для Украины, 55 рублей для Белоруссии, 9999 тенге для Казахстана, 599 ли для Молдовы. Все эти суммы, кстати, указаны в ценах каталога, для вас они будут ниже на 20%. И третье условие. С 12 по 25 февраля в свой очередной заказ по следующему каталогу добавьте подарок. Парфюмерную воду Urban Legend for Her или туалетную воду Urban Legend for Him на выбор. Но самое приятное, что выполнив условия этой акции новичка, которая является первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие и в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Фаберлиф Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.